Изящество и красота гортензии вызывают восторженные впечатления. Гортензии полюбилась за обильное и продолжительное цветение с весны до поздней осени. Гортензии воспеты поэтами, запечатлены художниками. Они окутаны тайнами и легендами. Подаренный букет из гортензии – это признание в истинных и глубоких чувствах. Мимо роскошных кустов гортензии невозможно пройти равнодушно. Ими можно... «Любоваться бесконечно». Название гортензии дословно переводится «сосуд с водой». Для меня было интересно узнать, что все кусты гортензии изначально белого цвета. И лишь цветоводы могут изменить цвет цветов гортензии, меняя состав почвы. Селекционеры получают голубые, розовые, зеленые соцветия даже на одном кусте. Цветы гортензии формируются в соцветии которые имеют форму шара, зонтика или метелки. Существует в мире более 80 видов гортензий. Из многих популярных кустарников гортензия отличается обильным и ярким цветением. Гортензия имеет красивую форму, хорошо сочетается с другими деревьями, разными типами кустарников, цветами в саду и на участке. Причем многие дачники совершенно справедливо называют ее прекрасной дамой сада. Выращивать эту удивительную красавицу на своем участке несложно. Главное уделить растению внимание и позаботиться о ней. При посадке гортензии ни в коем случае нельзя вносить в почву залу. Лучше использовать смесь торфа с песком или почву из хвойного леса. Под гортензии нужно оставлять все, что сбрасывает растение. А также дополнительно вносить под куст хвойные иглы. А я вот подкладываю на основание куста шишки. Подкармливать необходимо один раз перед цветением. В качестве подкормки использую азофоску или удобрение для гортензий. Почему нельзя подкармливать весной? Потому что в удобрениях содержится азот, который способствует снижению морозостойкости. Таким образом, растение может еще больше подмерзнуть во время зимних заморозков. Не нужно обдирать отцветшие соцветия. Их нужно аккуратно отрезать секатором, чтобы не задеть верхушку ветки и не срезать все почки. В противном случае, даже если растения прекрасно перезимуют, то все равно в начале лета цветов не будет. Цветение начнется на месяц позже и будет далеко не таким пышным, как хотелось бы. Цветение начнется из побегов, которые пойдут из ствола, а также из пазух новых листьев. Парад цветов. Гортензия цветет. Ее соцветия шарами над землей летят и кажутся, как будто неземными. И их прекрасен сказочный полет. Они взлетают с розовой зарей и светят огоньками озорными. И будто солнце разрывает рой своих посланцев среди садов и парков. Их разноцветный многоликий строй для нас является чудеснейшим подарком. И растекается по сердцу сладкий мед, пара цветов, картинцы цветет.